Всем привет, с вами Андрей. В сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить о пяти направлениях, которые ну, я бы на самом деле легко открывал бы на 2021 год, во время вот всей этой пандемии, всего, что происходит. И именно, кстати, о пяти направлениях для малого бизнеса. Мы не будем говорить то, что можно придумать какой-то супер стартап, который уедет в Америку, привлечет миллионы долларов и так далее. А именно обычный малый бизнес, что можно вообще сделать в 2021 году. Появляются интересные возможности, да, там, например, сейчас с туризмом очень сложно. У меня туристическая компания во Франции. Ему очень сложно сейчас этому бизнесу, потому что в принципе люди не передвигаются, не приезжают во Францию, но помимо этого развиваются очень много других рынков, очень интересных, и вот я хотел бы с вами о них сегодня поговорить, и в конце скажу вам, чем я сейчас сам начал заниматься, и в принципе я верю в эти направления, так что поехали! Первое направление, которое очень сильно развивается, это логистика и доставка. То есть мы видим то, что люди не ходят в рестораны, люди меньше идут в магазины и так далее, и больше заказывают. То есть все, что касается логистики, все растет. Все, что касается доставки, все растет. То есть тут вы можете открыть компанию ту же, да, которая связана с доставкой, либо же как, обслуживать как-то эти компании, которые помогают в доставке и так далее. То есть очень много сервисов можно придумать на самом деле вокруг. Чего тебе? Срочная доставка, сэр. Как поживаете? Лично я замечательно. У меня для вас посылка. Сядьте, подумайте, рынок растет. Мы видим, как растут акции крутых интернет-магазинов. И все это будет дальше расти, на самом деле. В любом случае нужно сделать. Если ничего не делать, то ничего не получится. Второе направление, которое я также вижу сейчас, это, вот представьте, освобождается очень много локаций. То есть, много места освобождается во всех городах мира. То есть, как вижу, это в Париже, так в Барселоне. Очень много места освобождается. Можно эти локации забрать и что-то в них придумать. То есть, если раньше там был какой-то не очень рентабельный магазин, сейчас, в принципе, можно все заказать через Amazon. Но вот можно придумывать какие-то классные концепции, например, сейчас все, что касается фермерских, натуральных продуктов, все это развивается. Почему не сделать какой-то красивый маленький магазин у дома, с классными продуктами, э, с камбучей, с какими-нибудь там, не знаю, травами и так далее, то есть это будет пользоваться спросом, вместо того, чтобы открывать очередной там сотый магазин, который уже вокруг есть, это, конечно, не очень интересно. Третье, конечно, направление, все, что касается онлайн, онлайн-сервисов, да, вот в принципе, можно даже не быть там большим каким-то амазоном и так далее, а можно просто обслуживать компании которые выходят онлайн, то есть это может быть интернет-реклама, это может быть какие-то технические сервисы, например, там помочь людям выйти в интернет, то есть какие-то бутики собираются открывать свои интернет-магазины, сделать им какие-то решения, какие-то услуги вокруг этого, то есть можно просто помочь бизнесам выйти в интернет. Richard, мне нравится. Yeah. Вот в это я вложусь. Вокруг этого можно будет точно заработать в 2021 году, И если вы в этом разбираетесь, то ну, точно классная тематика четвертое это тоже онлайн на самом деле это все что касается интернет-продаж то есть будь то это физический товар либо онлайн товар вы можете сами открывать свои интернет-магазины там какие-то нишевые да интересные либо же это могут быть магазины каких-то онлайн продуктов там например онлайн-курсы консультации какие-то если вы эксперт в чем-то либо вы знаете экспертов можно все это организовать сейчас очень много всего в интернете на эту тематику вы очень много всего найдете так что только вперед, по братски. Ну и пятая очень логичная вещь, так как люди, в принципе, работают на дистанции, они больше находятся дома. И все, что касается уюта дома, это тоже будет э, расти, будь это просто какой-то классный ремонт, будь это классная мебель, да, например, там, живя в Париже, там, не знаю, там, в 30, в 40, в 50 метрах, у вас недостаточно много места для того, чтобы делать йогу, заниматься еще чем-то, можно купить какие-то раскладные классные диваны, раскладные шкафы, еще что-то, то есть все, что касается уюта дома, это будет расти, и помимо этого, да, помимо уюта дома, также вот все офисные помещения, которые освобождаются сейчас, Чувак, да вы посмотрите, oh, я в восторге, когда они сваливают. Это, конечно, уже более бизнес, там, не совсем мало, да, скупать какие-то, забирать эти офисные помещения и делать это под какие-то классные коворкинги и так далее. Но, в принципе, я думаю, можно сейчас договариваться с компаниями, даже там с неплохими помещениями, договариваться о рассрочках. Если у вас есть классные идеи, то можно точно классное что-то сделать. Так что вот так. Что касается меня, то есть я на самом деле выбрал два направления для себя, на самом деле одно, больше это онлайн направление, но в нем я чуть -чуть, мы чуть-чуть делаем площадку по логистике, то есть мы помогаем оптимизировать заказы ребятам, которые перевозят грузы по Франции. Например, выезжает квартирный переезд из Парижа в Ниццу, из Ниццы в Париж машина возвращается пустая. Чтобы она не возвращалась пустой, мы находим заказ на эту машину, чтобы она возвращалась полной. Мы убиваем сразу двух зайцев, то есть первый заяц это экология, то есть вместо того, чтобы отправлять две машины на такую дистанцию, машина выезжает только одна, то есть получается мы очень сильно помогаем экологии. И второй заяц это экономия авториста, так как мы оптимизируем заказ, и машина едет туда полно и обратно. Мы можем предложить более интересный тариф нашим клиентам. Это очень интересная идея. Пока что это такой мини-стартап, мы пока что его организовываем. Продажи еще не начались, но вот мы буквально в январе все это запускаем. Condem.fr. Но ну это французский сервис, то есть вам, в принципе, он там, не настолько интересен, но вообще можно такие вещи организовывать везде. И вторая вещь, это все, что касается онлайна. Мы будем помогать компаниям, также во Франции, выходить в онлайн. Помогаем с рекламой, помогаем с продвижением. Там у нас будут модули интересных э, входов в онлайн. То есть это растущий рынок, мне он очень нравится. Чем мне еще нравится онлайн, что в принципе сейчас э, все ребята могут находиться на удаленке. Собираться мы можем с командой раз в неделю, э, там раз в месяц, даже там раз в полгода. И работать на удаленке. Сейчас очень много инструментов, э, чтобы работать на удаленке. Нам не нужно где-то находиться. И я сейчас. Честно, меньше и меньше хочу вкладываться в какие-то физические бизнесы, где нужно вот реально находиться, либо иметь каких-то менеджеров, которые за этими следят. Меньше слов, больше дела. Как бабки на лавке, я вам не за посиделки с кофе деньги плачу. Ты нам ну, вообще не плачешь. Но э, все равно, то есть этим надо заниматься, это тоже классные растущие вещи. Самое главное, конечно, ребят, это делать, потому что многие говорят, то, что нужно начать бизнес, вот сейчас там кризис. Вот какие-то тенденции. Лучше попробовать сделать 2-3 проекта и ничего там из этого не получится, чем ничего не сделать. Тем более сейчас в наше время, ну реально там сделать какой-то лендинг в интернете, настроить на него рекламу, сейчас это ничего не стоит. У вас куча фрилансеров, кто с этим может помочь. Но вы можете протестировать гипотезу, пообщаться с первыми там 10, 20, 30 клиентами и понять, насколько вообще эта услуга будет работать. То есть только вперед, давайте расти вместе. 2021 год, год быка, так что только вперед только вперед. Подписывайтесь на канал, на этом канале я буду говорить о бизнесе в Европе. Мы будем брать интервью с ребятами во Франции, и чуть-чуть в Испании, в Барселоне и смотреть, как на самом деле малый бизнес работает в Европе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вот об этих пяти направлениях. Возможно, вы можете добавить какие-то направления от себя, может быть, у вас есть какие-то классные идеи и другие люди, которые смотрят это видео, смогут посмотреть в комментариях, что какие-то идеи, может быть, их используют и потом вам же напишут спасибо, то, что они взяли вот эту Идею, и сейчас ее и реализовали. Прочитайте, есть интересная притча про кольцо Соломона, царя Соломона, про то, что, в принципе, все пройдет. Любые сложные ситуации, они всегда проходят, э, любые хорошие ситуации тоже всегда проходят, ну, надо просто действовать. Действуйте, и все будет отлично. Тех, с наступающим Новым годом, всем э, позитива, добра, э, вообще, э, чтобы сбывались все ваши желания в 2021 году, только вперед и не шагу назад.